Очень э, хорошо играет э, Крис Пол с э, Рэдиком против Карри Томпсона. По-моему, одну или две игры всего, там, где они показали свою игру, набрали там, на двоих там, 60 плюс очков, что, в принципе, они делали часто в регулярном чемпионате. Здесь же мы этого не видим. Э, Карри надежно прикрыт, очень редко, в частности, вот, в шестой игре. Э, специально смотрел я только за его игрой, как он будет бросать, как он будет э, открываться для э, трехочковых, как он будет проходить под кольцо. Практически мы этого не видим. Он не бросает трехочковые, вернее, он бросает трехочковые, но он бросает их неудачно, бросает их через руки. Заслоны, которые ему ставят, они не помогают. его. Томпсон как-то тоже э, чем-то озабочен. Golden State, конечно, очень тяжело. Они э, настраивались на эту серию, что они будут играть с Богу там. Именно игра Драймонда э, Грина, приобретает чуть ли не ключевое значение для Golden State. Потому что э, их лидер, их, их прекрасная защитная связка, э, не защитная связка, связка защитников э, Карри Томпсон надежно прикрыта. Э, Дэвид Липа показывает э, игру на своем уровне через матч, через два, э, и Джерман, э, э, Дремон Грин, он э, своей игрой в защите, своей игрой против Блейка Гриффина, в частности, э, своими атакующими действиями, бросками из-за трехочкой линии, он помогает э, растягивать защиту Клиперсова. У меня не вызывает э, каких-то особых положительных эмоций. Э, кандидатура Марка Джексона э, на роль спасителя, и ну, его опыт, вернее, отсутствие опыта. Э, Таких игр может, быть, иметь, может иметь решающее значение, и Док Риверс, конечно, в этом плане даст, может дать ему фору. Я так думаю, что выиграет эту серию Clippers. При всем уважении и симпатии к Golden State и к их э, яркому разыгрывающему Стефу Карри, ну, дальше пройдет Clippers.